Мы находимся на озере Ладожском, Выехали с Новой Ладоги. Находимся в районе Мыса Дубно. Это самое любимое место Волховских ладожских, ребят, на Воладошке. А так, из Финляндии, с Турпии, Да, да. да. Из Санкт-Петербурга. Сейчас демонстрируем нашу железную собаку Архангельскую. Так. Закрывай капот. Мы ведем прямую трансляцию с Ладожского озера. Деревня Дубно. Владимир Яшков. Внимание! Мы видим, он поехал! Сархангельская железная собака. Директор Вячеслав Железников. Спасибо ему. Около 30 километров с новой ладоги сюда прилетели. Собака еще только прошла обкатку. Посмотрите, как красиво выглядит по сравнению с другими. Это у меня Бар следопыт Бар следопыт 2014 -го года выпуска. Да, он доволен. Нам... Доволен, но по сравнению с нашей железной собакой. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Так что, ребята, покупайте железную собаку. Покупайте со... собаки.